Легенда о черной птице Шумит черноморская волна, шуршит прибрежным песочком Только не всегда так было Раньше, в далекие-далекие годы, грохотали здесь волны, ударяясь о скалы перекатывая желтые камни, оброшенные зеленой тиной. Глинистые обрывы Одесского берега перемежались с пологими спусками. И там, где сегодня раскинулся район Отрады, внизу у самого моря ютился рыбачий поселок. Неказистые хижины, окруженные хилыми деревцами, то опалял летний зной, то пробирали зимние ветра. Селился здесь, как и во всей тогдашней Одессе, Люд разный, отчаянный и суровый. Жили тут два брата, Архип и Влас. Ходили они в море на легкой латчонке, Не то за ребешкой, не то за контрабандой. Не раз спасали друг друга и от гнева стихии, И от лихих людей, и от властей законных. Казалось, нет такой силы, что могла бы встать между ними. Но настал тот день, когда пролетела между ними черная птица. На самом краю поселка стояла покосившаяся лачуга. Ее обитательницей была Елена, которую можно было бы назвать прекрасной, если бы ее красота не была бы столь дьявольской. Мраморное лицо, истинно черные волосы, Глубокие глаза. И были эти глаза, как обугленные головешки, Ни огня, ни света. Холод и мрак таился в ее взоре, Злость и ненависть бурлили в ее душе. Поговаривали, что по ночам Накидывала она на плечи черный платок И, взмахнув руками, превращалась в черную ночную птицу. Несмотря на то, что все ее боялись, были мужчины, которые заглядывались на Елену. Но стоило обратить кому-либо на нее внимание, как в скорости тот исчезал. За спиной называли эту особу ведьмой и уверяли, что приносит она души своих воздыхателей в жертву самому черту. Вот какая женщина встала между братьями. Да еще специально не скупилась она одаривать надеждой то одного, то другого. И начали братья прятать взоры друг от друга и молчать. А потом решились. Пусть Елена сделает свой выбор в пользу одного, а второй мешать не станет. Оба явились на ее порог. Вышла Елена из дверей посмотрела на братьев своим черным взглядом и, смеясь, сказала, «Эх, вы, верные братья, один за другого жизни не пожалеете. Но любовь поделить на двоих нельзя, только одному я могу достаться, и будет им тот, кто принесет мне нож, обогренный кровью брата». Вот так. Любовь за жизнь, за жизнь самого дорогого. Бежали дни и недели, и как-то темной ночью явился к Елене Влас, держа в руке окровавленный нож. А та стала злорадно хохотать и приговаривать: "Да ты брата зарезал! Вот как сильно меня желаешь! Ну что же, буду я твоей!" И она шагнула к нему навстречу. Тусклая полоска света выбивалась из чуть приоткрытых дверей. И падала на нож в руке Власа. Он стоял, как камень, Но с трудом, расцепив зубы, сказал, «Эта кровь не брата, а курицы, А теперь я смешаю ее с кровью черной ночной птицы», Сказал и вонзил нож в сердце Елены. Что стало потом с братьями, никто не знал. Они исчезли из поселка вместе со своей лодкой, и где нашли они свою пристой, знают только волны черного моря. Вопрос: Когда одесские пляжи покрылись золотым песочком? Стою с протянутой рукой, прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.